Как жаль, что я, увы, больна не вами. Как жаль, что вы, увы, больны не мной. Но вот смотаться за тортом и за цветами могли бы хоть раз, хотя бы этой весной. И пригласить могли разок в кинотеатр на первый ряд с ведром попкорна на двоих. Но не советуют маманы, на психиатр, императриц вам приглашать в кино шальны. А мы могли бы допоздна смотреть на звезды, Кататься ночью, не закрыв таксисту счет, И в круглосуточном универмаге госты С кассирши требовать и требовать учет. А мы могли бы искупаться прям в фонтане, И если хочешь, очень хочешь голышом. Измазать юбку в ресторане Мне в сметане И доводить официанта шантажом А мы могли бы докричаться до соседей В двенадцать ночи Ну и пусть подбранный мат Кормить сквозь прутья зоопарковых медведей И на рассвете петь в два голоса на бат Эх, мы могли бы веселиться до упаду Но вы, увы, как жаль Увы, больны, не мной но я пройду курс соматической блокады и заявлюсь стартом к вам этой весной.